Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Радагаст, и мы продолжаем наш марафон э, Инктобера. Сегодня отчет за шестое число, и тему сегодняшнюю нам дали «Дух». Вот. Ну, под эту тему очень много всего можно э, такого выдумать, довольно разнообразного. Ну, вот у меня есть одна идейка, которую я сейчас вам расскажу. Но для начала нам понадобится карандаш и ластик, потому что э, на этот раз с первого раза и с первого захода я вам э, не выдам на чисто все. Вот И для того, чтобы рассказать э, про ту идею, которая у меня есть, мне нужен небольшой план. Ну и в виде плана я бы хотел взять план э, замка. Замки это всегда хорошо. Там много всего, об этом я уже много раз рассказывал, там много всего можно выдумать, ну и вообще, что называется, во-первых, это красиво. Вот. и в виде замка, ну я плюс-минус так в, возьму за основу замок Бодиэм. Бодием это один из классических таких английских замков 14 века который более-менее даже сохранился до наших дней и так он вообще ничем особенно не выделялся, но это и хорошо то есть так как он сохранился, то сейчас он достаточно часто используется именно во всяких архитектурных книжках и в книжках по замкам по замкостроению, как такой образец английской архитектуры 14 и возможно чуть-чуть больше -чуть более поздних э, веков. Хоть он и не выделяется, как я сказал, сильно на общем фоне, но какие-то довольно особые э, вещи у него все-таки есть, которые я, ну и не все помню и не все хочу сейчас использовать. Сейчас мне просто нужен э, плюс-минус замок, ну и почему бы не взять такой именно за э, образец. Значит, э, это сейчас мне нужна э, стена, которая выходит в внутренний двор которая не очень, не очень толстая, не очень массивная. И ну, я там уже наметил, где будут проходы, где будут комнаты, просто потому что у меня карандашом уже стоят пометки, где будут какие там залы и комнаты. Вот, ну и сейчас начинаем дальше следить. Ну не везде я оставил свободные места, ну как бы как, как получается, для быстрого... Наброска, в общем-то, не так уж и э, страшно. Вот, значит, там у нас будут различные комнаты. Пока что это была комната для слуг э, и э, кухня для слуг. Вот кухня с выходом во, в, в, во двор. Дальше это осторожно нужно сделать вот основной вход. И там слева должны быть конюшни и всякие прочие служебные помещения. А в углу будет башня. Вот, и там как бы тоже надо осторожно, потому что башни в него круглые. И там как-то э, э, как надо будет с этим справляться. Вот, ну а здесь пока что мы сделаем боковую башню. Очень плюс-минус как-то схематично я это делаю, потому что на самом деле там... Да, вот видите, тут э, забыл все таки проход. Ну, не важно. Как-то как все-таки вы поймете. И внешние стены, они более толстыми должны быть, чем, чем стены, которые во двор ведут, конечно. Вот. И здесь вот мы сейчас делаем круглую башню. Наметили, где будет центр, где будут стены. И это внешние стены вот, первой из башен. Ну, первую, которую мы наносим на, на чертеж. Вот, и здесь дальше, вот то, что я обещал, более толстые стены будут э, внешние. Вот, ну, а там, соответственно, небольшое. И сейчас я делаю это пока что без окон, а окна добавлю потом, э, как-то э, просто до того, как буду э, показывать, где, э, где стены. Вот, сзади у нас будут э, еще, э, еще помещения, это просто кладовые, так что там э, особенно даже стены не должны быть слишком уж толстыми, ну так уж, э, так уж и быть мы их сделаем э, в одну клеточку толщиной, но э, там где э, выход оттуда, там совершенно этого делать не обязательно, здесь по идее такой вот э, проход. Ну, это просто, как бы, чтобы нам, в том числе, немножко разнообразить план, и не были сплошные залы и залы. И все, что осталось, это, по идее, кухня. Ну, с кладовыми я немножко размахнулся, поэтому кухня получилась маленькой. Ну, что делать, что делать. Вот, и здесь еще одна башня, и, соответственно, такие же толстые стены, но и... Схематично сделаем э, такой вход в башню. На самом деле там, конечно, всякие винтовые лестницы, э, хитрые проходы, входы и все такое прочее. Вот, и здесь просто так тоже нельзя, потому что там должны быть небольшие ворота. И, э, ну, то есть это задний, конечно, проход в, э, э, в э, замок. Но, тем не менее, как-то он должен там хорошо э, охраняться и быть оформленным. Так, здесь делаем еще одну башню и аналогичный такой же косой вход. Вот, и здесь на этой стороне, то есть там остается проходка, там какие-то какие ворота, или обычные, или опускные, что-нибудь в этом духе. Да, там доделали стены, все хорошо и красиво. Напротив кладовых там должен быть просто небольшой э, зал, ну, это, он небольшой у нас получился, на самом деле там э, как раз такое просторное помещение должно быть, вот. и дальше, э, ну, еще один зал, аванзал, э, так называемый, и э, еще одна боковая э, башня, вот, как-то так, кстати, выглядит сам бодием, который меня вдохновил на этот э, сегодняшний чертеж. Вот, значит, на чем остановились? Башня. Но ну, в башне тоже там делаем э, место для э, людей. Еще один просто зал э, заканчивается, доделываем стены. Вот и здесь тут должна быть небольшая часовня по идее. Ну, на, на нее совсем мало, мало места осталось. Ну, будем считать, что такая маленькая часовенка будет. Вот. И за ней там уже как бы покой э, владельца замка, то есть э, спальня и все такое. Ну и там уже такая башня более смотровая именно у нас будет, потому что у нас э, башни подсоединяются в нашем, э, э, в нашем плане просто сразу к внутренним помещениям. Здесь у нас над входом должна быть такая нормальная большая проездная башня, Gate ну, сделаем ее вот такой вот, и там все-таки какой-то мостик между ними, сделаем вид, что он должен быть. Вот, и там вот наверху, это как бы основной вход, въезд, а внизу у нас получился задний. Вот, ну, как-то там это соединяется с основными помещениями, и все-таки все достаточно толстые стены. Вот, значит, здесь у нас по идее должны быть э, конюшни и прочие такие помещения. Ну, сделаем, что там нужно для конюшен, какие-то там, я не знаю, столы, э, шкафы, э, ну, естественно, стойла там наверху вот я сделал. Здесь должна быть кухня э, слуг, вот, то есть э, очаг и всякие там опять-таки э, э, шкафы и э, стол. Здесь, что главная боковая смотровая башня, значит там должны быть окна, ну и заодно давайте окна в угловых круглых башнях сделаем, вот, ну таким образом я буду делать окна, изображать это, ну как бы, так обычно бойницы делают, но естественно окна какие в замке, как раз бойницы и есть. Ну и здесь тоже бойницы-бойницы и бойницы идут в разные стороны, и в проездной башне тоже э, бойницы, в том числе хотя бы одна должна быть э, в то место, э, где вход, то есть над входом должна выходить. Здесь надо помнить, как бы, для чего у нас помещение, то есть в смотровой башне безусловно окна нужны, в зале в большом почему бы и нет, э, как можно больше, и из спальни тоже должно быть окно, а вот из часовни совершенно не обязательно. Вот, ну, это двор, там что-нибудь такое, там какие-то навесы, какие-то, не знаю, огород напротив э, выхода из э, кухни, какие-то еще там, э, ну, неважно что находится. Ну, а сейчас для массивности образа я буду закрашивать э, основные стены, ну, куртины и все такое э, в черный цвет, и это вы видите это на э, скорости в 5 или в 6 раз э, выше той, что было изначально, но тем не менее это долгий процесс, поэтому давайте пока что все-таки расскажу, что э, э, в чем самая главная, основная хитрая идея этого вот э, подземелья сегодняшнего дня этой картины. Значит, ну замок как замок, понятно, что там э, все э, на своих местах, то есть какие-то комнаты, какие-то э, стены, все э, есть. Но зачем мы это все делали и как это вообще связано с духом. Ну, кроме того, что я тут себе просто слева положил листочек с воздушным слугой. Значит, идея есть такая, которую я когда-то увидел, или на которую меня навел какой-то фильм, точно уже не помню какой. Значит, у нас есть замок. В этом замке живут духи. Какие именно духи, это вы э, сами думаете, что, э, что вы хотите. Сейчас покажу несколько версий того, что можно вообще туда э, посадить и чем его э, заселить. Но, тем не менее, то есть, замок э, был изначально построен для людей или для кого-то такого, у кого как бы тела и все э, такое с ними связано. Но сейчас там живут духи. Это значит что? Что духи спокойно проходят везде сквозь стены. Они проходят сквозь все вещи и проходят сквозь стены. Значит, если где-то там петли заржавели за последние 500 лет, или, э, или ловушка какая-то на входе стоит, или еще что-то, им это все равно, они просто сквозь это все проплывают. Совершенно аналогично и с вещами. Если у нас валяется там какая-нибудь телега на э, дороге, то э, они сквозь нее спокойно проплывают, и им это совершенно не мешает. Вот, если э, там, ну, э... Нужно, скажем, за таким духом следовать по этому замку. Или э, нужно догнать такого духа. Или наоборот, нужно убежать от них. Или еще что-то. Соответственно, если у вас партия не включает э, э, либо персонажей э, тоже духов, либо персонажей, которые могут с помощью магии или еще каких-то там волшебных вещей стать духами, то у них возникают какие-то э, проблемы. Ну и вот э, из этих проблем, в общем-то, из-за э этих проблем я и считаю, что это хороший уровень, потому что у него такая вот э, идея. Если вам хочется сделать еще более э, весело, то и вот это вот как раз идея идет из того фильма, который я не помню как называется, э, что можно сделать, что еще некоторые вещи, которые там уже э, стоят, то есть некоторые э, части интерьера, какой-нибудь там часть, э, часть особого шкафа или рояль или еще там что-то, они тоже являются не настоящими вещами, они являются какими-то эфемерными иллюзиями или еще э, чем-то в этом духе. Опять-таки, жителям этого замка им все равно, они и так, и так взаимо... не взаимодействуют с э, вещами. Вот, поэтому, вот, скажем, сейчас я кухню делаю, да, и там какие-то э, вещи могут быть настоящими, там, в, э, э, печь, скажем, и шкафы, но э, огонь в этой печи или там э, э, кипящий суп на, э, на огне, они могут быть полностью иллюзорными. Вот, ну и, возможно, какие-то даже не, некоторые столы, некоторые стулья иллюзорные, некоторые стулья настоящие. И вот тогда получится весело, будет много возможностей взаимодействия с тем, что, тем, что вас окружает, ну или не взаимодействия. То есть когда вы надеетесь, что этот, сквозь, раз сквозь этот стол прошел дух, то можно тоже вам пройти и натыкаетесь на него, а в другом случае вы пытаетесь сесть на стул, а стул оказывается тоже иллюзией, и на него сесть не так уж и получается. Вот, значит, вот такая вот идея, ну тут я э, пока рассказываю, я, э, что там я наметил э, часовню, ну и здесь э, это какой-то зал должен быть, то есть какие-то диваны там э, расставлены, частично иллюзорные, возможно. Вот, это э, зала большая, то есть там должны быть, э, что, какие-нибудь столы, лавки, э, хорошие э, сиденья для хороших гостей, вот камин э, за спиной чтобы холодно не было, ну и большие окна, и э, под этими окнами там еще одну скамейку мы поставим. Одна скамейка слева у нас, э, тоже какими-то условными стульями, и одна скамейка справа. Соответственно, э, да, в, в контексте того, что я только что рассказал, можно сделать э, с одной стороны скамейки настоящие, а с другой э, не совсем, или там одну такую, одну такую. Вот. Ну и можете вообще... Э, если никому не расскажете, что я вам так посоветовал, то можете до последнего момента не, не задумываться, что делать иллюзорным, а что нет. А там уже за столом что-нибудь додумаете, что смешнее получится. Вот. И что у нас здесь? Должны быть спальни. Вот. Ну, делаем там с тонкими, с тонкими стенами какие-то спальни. И там что, кровати, тумбочки, что там еще бывает в спальнях. Вот, ну, не очень у нас много места осталось, не совсем, э, не совсем правильно, не совсем правдоподобные спальни получились, но ничего, то есть что-то э, жить там, конечно. Можно и, э, ну, в некоторых случаях, да, замки были достаточно э, тесные, особенно если какие-то там пограничные или еще какие-то, то есть за то, что можно спокойно поспать без э, опасности для э, жизни, в общем-то, люди расплачивались тем, что э, жили без э, особого комфорта. Вот, ну и что там у нас осталось? Это комнаты для слуг. Ну, там, соответственно, тоже какие-то кровати стоят, но только места еще меньше. Вот, ну, тоже, сколько поместилось, столько поместилось. Я не помню, сколько там слуг жило в бодиуме, но да, наверняка больше, больше четверых. Да. Ну, я и как бы и не собирался делать полную модель. Вот здесь какие-то у нас кладовые сильно я особо их не расписываю, ну что-то там какие-то шкафы, какие-то что-то там, там хранится, вот. Но ну и здесь по идее должен быть большой зал, но он у нас не сильно поместился, поэтому будет там библиотека, то есть просто какие-то э, стулья для чтения в э, углах, возможно эм, Возможно, какой-то там, я не знаю, факел или что ну, какой-то какой источник света и тепла э, в центр может быть полезен. Ну, и дальше, э, в общем-то, все. мы готовы с этой картой. Я обещал, что следующим шагом у нас будет э, какие-то образцы того, кого можно туда вообще э, посадить. Ну вот, э, глядите, значит, э, ну, естественно, э, воздушные слуга, на него уже нагляделись, вот, ну, всякие там вот э, спектры, рейфы, полтердейсты и так далее. Ну, в общем-то, можно брать любую бестелесную нежить и заселять ей спокойно этот замок, который мы с вами сегодня сделали. На этом все, спасибо за внимание, с вами был радагаст если понравилось, увидимся еще, завтра будет продолжение Инктобер.